Итак, давайте с вами познакомимся. Давайте посмотрим, откуда вы у нас сегодня на вебинаре есть. Напишите, пожалуйста, с какого вы города. Я в это время пока что расскажу про себя. С кем, может быть, мы еще не знакомы, давайте знакомиться. Меня зовут Абреева Евгения. Я живу в городе Салавати. Это небольшой городок в Башкирии. Население у нас... Примерно 150 тысяч человек. Вот, поэтому сегодня тема, наверное, актуальна будет не только для мамочек в декрете, да, но вообще для всех, в принципе, я буду давать информацию, да, но еще и для тех людей, которые живут в небольших городах, и где, в принципе, по сути, по логике, да, небольшие зарплаты. То есть работа в интернете — это такой инструмент, да, который позволяет иметь неограниченный доход. Ну, расскажу немножечко о себе. Буквально пару слов хочу сказать, да. Я сейчас нахожусь, ну, я не знаю, можно ли это назвать декретным отпуском, да. Я всегда говорю в кавычках декретный отпуск, потому что я являюсь предпринимателем. И поэтому, ну, я не знаю, как это предприниматель сидит в декрете, да. Тем более интернет-предприниматель. По-моему, я ну, буквально на пару дней только отходила отдел. В остальное время все работало, то есть и до 9 месяцев беременности работала в интернете, и как только, можно сказать, вернулась с роддома, и в роддоме тоже было дело, общались по интернету. Ребенку сейчас у меня идет восьмой месяц. вот, и... Что хочу сказать, да, то есть, наверное, мамочки многие меня поймут. И, ну, ни для кого это не секрет, наверное, для тех, кто уже бабушки сейчас, да, дедушки, для тех, кто только собирается, может быть, стать родителями, да, все знают, что какая у нас ситуация в стране с детскими пособиями, да, и сколько денег получают у нас мама в декрете, как только они туда уходят в этот декретный отпуск. А, ну, я не буду как бы углубляться в эти подробности, да. Все мы знаем, что это копейки и что на эти деньги вообще в принципе прожить, да, прожить с ребенком это просто нереально. А, когда а, ты вроде как вас, может быть, если вы были пока еще двое, да, вы с мужем и вы как-то жили на две зарплаты, и когда мама уходит в декрет, ей платят только 40% от зарплаты, а тут появляется новый член семьи, да, это вообще, ну, я не знаю, кто придумывает наши вообще законы, это просто смех. Вот я вам хочу показать на этом слайде, это скрин из моего интернет-банка, где мне государство перечисляет каждый месяц будет перешать такие вот суммы до полутора лет, это пособие по уходу за ребенком. А здесь, вы видите, да, в, одной, в один и тот же день мне сразу перечислили, то есть я в полгода подавала документы ребенку уже было полгода, мне сразу за 6 месяцев, по-моему, здесь, или за 7 месяцев, сразу перечислили всю, ну, те деньги, которые я не получала еще до этого момента. То есть каждый месяц до полутора лет мне государство выделяет 3344 рубля 91 копейку. <свят> еще за что-то там 320 рубля вот начислили. Вот Настя пишет в чате, что с полутора до трех лет платит 500 рублей в месяц. Настя, это, наверное, тем, кто работает, да? Это шикарно еще, 500 рублей. А на самом деле 57 рублей, по-моему, как было лет пять назад, платят после полутора лет и до трех лет, 57 рублей в месяц. Ну, может быть, сейчас там рублей 60-70, да. А, и я удивляюсь, что эта цифра, она даже не индексируется никак, инфляция на нее никак не влияет. <laughs> То есть вроде как цены растут, да, а, пособия по уходу за ребенком, но я не знаю, кто-нибудь вообще подает, получает их или не получает, я не знаю. Это просто даже не смешная сумма, это я не знаю, как это назвать, это просто издевательство, наверное, какое-то, да. Я помню, когда я подавала вот эти вот заявления, чтобы выплачивали до полутора лет, стояла в очереди, и женщина вышла ко мне, ну, работница вот этого, этой организации, да, где я была, и показала, где мне нужно сфотографировать список документов, необходимых, чтобы оформить это пособие. А там был список из 19 пунктов, в том числе я должна была показать свой аттестат. Зачем он нужен там, я не знаю. Причем тут аттестат и ребенок, да? А, и сказала, если вы хотите еще получать по 150 рублей в месяц, там, за что за что-то, вот еще вам вот этот список нужно сфотографировать и принести еще эти документы. Рядом сидела бабушка и спросила, 100 рублей это будет вам вместе платить? Она говорит, да. Это говорит что, чтобы он, извините, обожрался? Ребенок. То есть, знаете, вот, даже бабушкам было смешно, да, пенсионерки, что такие пособия платят за, по уходу за ребенком. То есть, ну это, конечно, надеяться на государство в наше время нельзя, мы это давно все знаем, да. А поэтому а, нужно надеяться только на себя. И многие мамочки именно поэтому, наверное, начинают искать а, какую-то подработку, когда а, уходят в декретный отпуск, да. Ну, я вот для примера вам хочу показать разницу, да, то есть это мои декретные, которые я получаю в Reflame. Ну, опять же, «декретные» в кавычках, да, потому что а, здесь у нас нет такого, что ты ушел в декрет, и тебе будут платить 40% от твоей зарплаты, да, то есть тут сколько ты заработал, столько ты получаешь. И а, мой доход, когда я родила ребенка, да, он совершенно не то чтобы не упал, он а, только вырос, благодаря тому, что я до декрета, ну, можно сказать, работала, да, то есть поработав когда-то, я сейчас получаю результаты, даже находясь в отпуске по уходу за ребенком, можно так сказать, в отпуске, хотя все равно продолжаю работать. Вот, ну, если вам плохо видно, там где-то быть, должны быть плюсики и минусы у вас на экране, вы можете приблизить себе вот скриншот, да, ну, я вам просто, можно озвучить, да, в принципе, это не секрет, то есть здесь сумма у меня идет 39 833 рубля. Это доход за 21 день работы в Reflame. То есть в месяц, то если пересчитать, да, на 4 недели, это выходит около 50 тысяч. То есть мне кажется, это неплохие декретные, да, но и это, конечно, не предел мечтаний. То есть на этом ни в коем случае нельзя останавливаться. Но ну, кому-то может быть этого будет хватать, да. Просто с доходами увеличиваются и запросы тоже. Поэтому я могу сказать, что и этого не хватает. Как люди живут на 40% от зарплаты, я не знаю. Вот. Поэтому я вам хочу сегодня рассказать о нашем бизнесе, да, что вы должны понимать и почему именно наш проект, да, почему именно в партнерстве с Reflame, потому что вообще причин очень много да, на самом деле, но я выделила здесь такие основные. Это, во-первых, то, что бизнес мы выйдем через интернет, это уже дает очень много плюсов. То есть, во-первых, мы с вами не ограничены ни во времени, ни в месте, где мы можем работать. Главное был бы интернет, главное был бы какой-то гаджет под рукой, ноутбук, компьютер, планшет, телефон, да. Ну, то есть какой-то инструмент для работы. Основное, опять же, это бизнес без вложений, то есть, ну, мама в декрете, да, понятно, мы сейчас уже об этом во всем обговорили, что денег и так не хватает, какие могут быть еще вложения, чтобы открыть свой бизнес. То есть это возможность открыть свой бизнес без вложений. Что немаловажно, немало это еще и бесплатное обучение. То есть мы сами все понимаем, да, все когда-то учились в университете, в училище, Мало кто учился на бюджетном основе, да, в основном все понимают, сколько сейчас стоит образование. И ладно, если бы мы еще это образование потом могли использовать в жизни, да, очень часто мы не работаем по специальности, на которые отучились. И получается, что как бы, ну, деньги на ветер, так корочку, главное, получить. <существует> образование есть вроде как, да, а толку-то от этого. Здесь образование абсолютно мы получаем бесплатно. Было бы желание, опять же, воспринимать эти новые звания, знания, Навыки, да, потому что учиться, опять же, это одно, да? а применять эти знания на практике — это уже другое совершенно. Ну и возможность работать удаленно, то есть находясь рядом со своей семьей, рядом с ребенком, это, конечно же, огромный плюс, особенно для мамочек в декрете, но и вообще, в принципе, для всех людей. Да? Ведь... Особенно сейчас, как бы век информационных технологий, не, глупо не пользоваться просто этими возможностями, которые дает интернет. Но это такой слайд, да, вам как бы для разминки ума, можно так сказать, для расслабления ума или наоборот, да, кто-то начнет думать сейчас о своих мечтах. У каждого, наверное, у человека есть какие-то мечты, да, у кого-то они маленькие, у кого-то большие, амбициозные, но в любом случае мы к чему-то в жизни стремимся, да, и у кого-то мечты такие приземленные, да, дать образование детям, рассчитаться с кредитом, ипотеку закрыть, да, когда-нибудь там съездить в отпуск на море, отдохнуть, опять же с детьми. У кого-то более масштабные мечты, там построить свой дом, например, обеспечить себе хорошую спокойную старость, купить автомобиль, может быть, да, повыше классом. Ну, в общем, у каждого какие-то свои мечты. Но вы когда-нибудь задумывались о том, сколько ваши мечты стоят? Вот напишите, пожалуйста, в чате, сколько стоят ваши мечты. Вы можете не писать, что вы именно хотите, да, но напишите в сумму прям в деньгах, сколько вам нужно денег с того, чтобы осуществить свою мечту. И сколько вам нужно времени, подумайте, да, если вы также будете работать на своей обычной работе, если у вас нет другой какой-то альтернативы. То есть я не знаю, есть у вас другая альтернатива или нет, но если посчитать обычному человеку, который работает на обычной работе, да, наемной то для того, чтобы осуществить его мечту, потребуется немало лет. И к тому времени, когда уже эта возможность появляется, да, уже человеку бывает, что оно порой и не нужно, да, то, о чем ты мечтал. Бывает, что свою мечту человек может осуществить только в глубокой старости. Например, построить долг, да, если такая мечта есть. Я не знаю, как у вас, опять же, да, но у меня альтернативы, честно говоря, нет. Вот Света пишет: 3 миллиона рублей нужно, да. А у кого еще какие мечты, у кого какие цифры, пишите. Но вот я начала говорить: да, что у меня альтернативы. Нету больше. Я не знаю, где в нашем городе с населением 150 тысяч человек можно было бы получать такие декретные, да, как, например, я сейчас пока получаю на данный момент. Если бы я работала на обычной работе, то чтобы получать тот доход, который я сейчас имею, находясь в отпуске да, по уходу за ребенком, мне нужно было бы зарабатывать около 150 тысяч рублей. В нашем городе это нереально. В больших городах, да, Питер, Москва, например, если взять, это возможно, но это нужно опять же иметь какие-то связи, да, чтобы устроиться на такую хорошую работу с, хорошим, с хорошей зарплатой. И давайте перейдем уже к сути дела, наверное. Хочу вам сегодня маленечко со своей стороны показать да, суть нашего бизнеса, то есть, что нужно делать вообще, в чем суть этого бизнеса, да, что компания платит деньги, что нужно делать конкретно. А кто будет помогать, я думаю, вы уже все прекрасно знаете, да, то есть, когда вы приходили в этот проект, вам спонсор так и говорил, что ты будешь не один, ты будешь в команде, мы будем вместе регистрировать людей в твою команду, будем помогать тебе товарооборот, создавать. Да? То есть, кто будет помогать, это понятно, то есть ваш спонсор, ваша команда. И что вы получите в результате. Начну с того, что ну, любой бизнес — это товарооборот. Да? Либо мы продвигаем товары, либо услуги, но в любом случае, чем большим спросом пользуется ваш товар, который вы продвигаете, или ваша услуга, тем стабильнее будет развиваться ваш бизнес, тем он будет быстрее расти. Если ваш товар или услуга никому не нужны, соответственно, этот бизнес обречен на провал. Если бизнес... Если ваш продукт или услуга нужен как можно большему количеству людей, и не так, чтобы это был сезонный продукт какой-то или услуга, да, а так, чтобы этим продуктом или услугой пользовались постоянно круглый год и млад, и стар, и мужчина, и женщина, да, то этот бизнес обречен на успех. И исходя из этого, что мы предлагаем нашим партнерам? Мы нашим партнерам на самом деле предлагаем уникальную возможность стать владельцем своего интернет-магазина и развивать целую сеть интернет-магазина. Ну, вообще, часто вам такие предложения делают стать владельцем своего интернет-магазина, причем без вложений. Тут, мне кажется, такой риторический вопрос, да, который не требует ответа. На самом деле, конечно, такие возможности выпадают нечасто. И такие предложения мы вообще иногда даже никто... Иногда люди ни разу в жизни такого предложения не слышат. Поэтому наша задача людям это озвучить, можно так сказать. Да? Смотрите, что... Продается в нашем интернет-магазине. Мы все прекрасно знаем, да, что наш интернет-магазин это интернет-магазин компании Reflame. У нас продаются товары повседневного спроса, то есть это средства личной гигиены. Мы с вами с утра встаем, идем первым делом не к холодильнику, да, хотя продукты питания стоят первыми по а, товарообороту вообще в мире. Мы идем чистить губы, да, мы идем принимаем душ, моем голову и так далее. Косметика также есть у нас в ассортименте аксессуары, детские товары, продукты питания, продукты wellness да, шикарная серия наша для здоровья. В чем плюсы при открытии своего интернет-магазина в партнерстве с компанией Reflame? Нам не нужно арендовать помещение, нам не нужно платить зарплату сотрудникам, нам не нужно заниматься доставкой продукции, не нужно производить эту самую продукцию, да, думать как ее произвести, как ее упаковать красиво, да. Не нужно заниматься бухгалтерией, считать, кому сколько мы должны заплатить, потому что всем этим занимается компания-партнер, компания, компания Reflame, да. Мы с вами, наша задача с вами – организовать товарооборот, то есть создать сеть покупателей и партнеров для компании. Чем больше товарооборот мы организуем, тем больше мы будем иметь процентов с этого организованного товарооборота. То есть наша задача товарооборот организовать, компания нам за то, что мы помогаем не продвигать свой продукт, платит нам проценты. То есть это суть бизнеса. Да? Теперь хочу вам наглядно показать, как это работает. Вот представьте, что вы открыли свой магазин. Не онлайн, не интернет-магазин компании Reflame, да, а обычный магазин, ну, пусть это будет там, не знаю, Мясной магазин, да, мясная лавка. А что вы будете делать? Конечно, вы не будете больше ходить за мясом там, в соседний магазин или на рынок, да, где вы раньше покупали мясо. Вы теперь будете покупать только сами у себя, то есть сами себе клиент, правильно? Что вы еще будете делать, когда вы открыли свой мясной магазин? Ну, предположим, да? Вы, конечно же, сделайте так, чтобы все ваши знакомые узнали о том, что вы открыли свой мясной магазин. Вы им скажете, приходи ко мне, я тебе скидку сделаю, да, и у тебя, ты будешь всегда свежее мясо покупать, э, гарантированное качество, да. А, помимо того, что вы расскажете с вами знакомым, вы, конечно же, будете заинтересованы в том, чтобы ваш, в вашем магазине был как можно больше товарооборот, и для этого вы будете э, делать какие-то акции, да, Возможно, там придумаете какие-то интересные. Вы будете давать рекламу, а реклама в наше время, кстати, не дешевая удовольствие, да? но вам нужно, чтобы в вашем магазине узнали как можно больше людей, чтобы к вам приходили, покупали, делали товарооборот, потому что от товарооборота вы имеете прибыль. Ну, какие-то скидки может придумайте, да, то есть вы сделаете так, чтобы в вашем магазине узнало как можно больше количества людей для того, чтобы у вас было как можно больше товарооборота. Зачем, чтобы ваш бизнес был неубыточный, а приносил вам прибыль? Да? То есть от товарооборота вашего магазина вы будете иметь прибыль. А теперь подумайте, если у вас не один магазин мясной, да? не одна мясная лавка у вас, а целая сеть, как вы думаете, это более выгодно, чем иметь один магазин? То есть вы точно так же продолжаете покупать в своем магазине у себя сами себе мясо для своей семьи, да? И при этом у вас не один магазинчик, а у вас целая сеть. Ну, я думаю, тут опять риторический вопрос, который не требует ответа. Тут и так понятно первокласснику, да, что от сети магазинов вы будете получать с каждого магазина прибыль. И, естественно, чем больше у вас магазинов, чем больше сетей ваших магазинов, тем больше ваша прибыль. Ну, я вот для примера приведу, да, сети сейчас везде. То есть вы все знаете такие магазины, как «Магнит», «Аптека» 36,6. Сейчас есть даже сети отелей, ресторанов. В общем, все, все, все, куда ни посмотри, везде сети. Сети быстрого питания, ресторанов быстрого питания, «Макдональдс», да, всем известны. Как вы думаете, кто имеет большую прибыль? Владелец какой-то забегаловки, да, кафешки придорожного, например, да, или какого-то даже известного кафе в вашем городе, либо владелец ресторана «Макдональдс». Конечно же, владелец ресторана «Макдональдс». Эти рестораны есть в каждом, практически в каждом городе, да, более-менее крупном, причем в крупных городах это не одно кафе представлено, да, Естественно, владелец сети Макдональдс не работает во всех этих ресторанах, да, но эта сеть принадлежит ему, в этих ресторанах работают его подопечные, можно так сказать, да, и он получает прибыль с каждого из этих ресторанов. То есть на самом деле... Сети, это вот ну, правильно, да, Роберт Киосаки, он заметил, что богатые люди строят сети, а остальные ищут работу. За сетевой индустрией на самом деле будущее. И уже буквально через несколько лет прогнозируют финансисты, что сетевой маркетинг вообще будет не только в косметической сфере, да, но и в продуктовой. Возможно, мы скоро сможем с вами покупать даже в продукты при этом зарабатывать. Да? То есть э, сети сейчас везде. Это очень популярное направление. Это действительно то направление, на котором можно... Зарабатывать огромные деньги. Да? То есть это вам не беготня с каталогами, да, и, а, работа на продажах. Когда ты продаешь, деньги есть. Да? Каталог показываешь, деньги есть, тебя заказывают. А когда заказов нет, ты заболел, не можешь выйти из дома, показать каталог, тебя денег нет. Да? Это совершенно другое направление в работе. То есть построение своей сети потребителей, партнеров, это совершенно другое направление. А маленечко хочу сказать про... Выбор партнера, почему мы выбрали именно компанию Reflame, очень важно не ошибиться и выбрать именно правильную компанию, потому как сейчас на рынке появляется очень много новых компаний, да, некоторые начинают писать партнеры этих новых компаний, что а, дайте к нам, у нас тут классно, еще, пока еще рынок не занят. Да. На самом деле это говорит об обратном, что компания не непроверенная, и сегодня она есть, завтра ее нет. Да? То есть все трудности, которые ее поджидают, вам придется пройти вместе с ней. Но компания Reflame – это проверенная, надежная компания, которая существует на рынке уже практически 50 лет. В 2017 году будет 50 лет компании Reflame. Прошла она не один кризис. Это уже о многом говорит. Да? У Reflame по всей России более 4000 офисов. То есть это не просто компания, которая существует в интернете да, где а есть реальное представительство, где э, можно оформить заказ, получить его. Да? Это возможность строить бизнес без финансовых вложений, что мне очень нравится, что это официальный доход через банк, причем не 12 раз в году, как обычно, да, наемная работа, а 17 раз в году, плюс э, премии, которые компания выплачивает в долларах по курсу Центробанка по закрытию звания, а, которые есть у нас по маркетинг-плану. То есть э, даже в кризисные времена, вот как сейчас, да, компания не отменяет этого правила и... У нас все премии выплачиваются в долларах. Сейчас доллар высокий, да, и очень выгодно закрывать новые звания. Ну, о а том, что это известный бренд, я говорить не буду. Все знают, что такое Reflame. да, спросил первоклассника, что такое Reflame. Все знают, что это, по крайней мере, косметическая компания. Работает более чем в 60 странах мира, то есть можно строить международный бизнес и Опять же, в тему про мамочек в декрете, да, что бизнес передается по наследству. То есть вы можете построить здесь бизнес и передать его по наследству своим детям, что невозможно на наемной работе. Да. А даже если некоторые передают по блату свои рабочие места, да, не всегда хочется согласитесь, передавать свою работу детям. То есть ну, не такие уж бывают и классные у нас работы да, наемные. А далее. Теперь перейдем конкретно, что уже нужно делать. Да? Очень часто новички приходят и спрашивают, ну конкретно, что надо делать, да? Все очень просто. Вообще, вот, когда человек это понимает, да, что на самом-то деле всего лишь нужно делать пару действий, и причем они дублицируются, то есть это можешь делать ты, и можешь научить делать это своих партнеров, и они дальше могут научить делать это уже своих партнеров, да? Вот когда человек это понимает, эту простоту, да, он обычно удивляется и говорит, что же я раньше этого не знал, да? где же я раньше был? Я бы давно уже здесь построил бизнес, да? Но у каждого свое время, я так скажу, может быть, просто раньше еще было не его время. Итак, что делать надо, да? Просто меняем обычный магазин на Reflame. То есть мы все равно мылись раньше. Да, мы где-то покупали шампунь, мылогубную пасту. А, девушки, женщины покупали где-то шампунь, тушь, помаду, да, декоративную косметику. Мы и дальше будем это все покупать. То есть мы же с вами не перестанем мыться в один прекрасный день. Да? Даже если а, такой страшный кризис, мы все равно будем мыться, мыть голову. Мужчины будут бриться, то есть... Это бизнес на все времена, вне зависимости от сезона, от времени года, да, независимо от финансовой обстановки в семье конкретной. Да, у кого-то зарплаты побольше, у кого-то поменьше, в рекламе ассортимент на любой кошелек, независимо от финансовой обстановки в стране. Да, то есть кризис, не кризис. Опять же говорю, люди всегда мылись и будут мыться. То есть мы просто заменяем покупки в обычном магазине, в розничном, где мы раньше покупали эту продукцию, на свой интернет-магазин. То есть согласитесь, выгоднее покупать в своем магазине, чем а, относить эти деньги чужому дяде, как мы это делали раньше. То есть я на примере мясного магазина вам сегодня это уже объяснила. А, и что мы делаем еще? Ирина пишет, вот я также сказала, почему меня Света раньше не позвала в Арифлейм. Вот видите, но может быть еще пока не время было. Может быть, вы тогда еще бы и не согласились. Но у всех свое время. И второе, что необходимо делать. Приглашать других людей в интернете или не в интернете своих знакомых, например, да, сделать то же самое. То есть, опять же, полное дублицирование. Да? Но несложно же поменять обычный магазин на свой, да, интернет-магазин. По цене вы ничего не теряете. Цены в каталоге Арифен точно такие, как в обычном магазине. То есть шампунь, мыло, шампунь стоит 100, 150, 200 рублей. Зубная паста стоит 50, 75 рублей. Да? В магазине можно даже дороже купить. И в качестве тоже клиент, партнер проекта Он ничего не теряет, потому что здесь 100% нет подделок, здесь 100% качество от производителя, мы получаем продукцию напрямую по накладным со склада фирмы. И таким образом, когда мы своим знакомым или незнакомым людям через интернет предлагаем поменять обычный магазин на мы таким образом создаем сеть интернет-магазинов, то есть том, о чем я говорила вам раньше, да? Все люди моются. да. Если а, человек поймет эту идею, да, то это ваш ключевой партнер, это ваш бизнес-партнер, с которым вы дальше будете строить долгосрочные отношения. То есть в рекламе мы выстраиваем именно долгосрочные отношения. Здесь нет такого, что сегодня там, э, мы с тобой работаем, а завтра не работаем. Да? Вот мне очень нравится еще этот бизнес за то, что это очень благородный бизнес, нам платит компании за то, что мы другим людям помогаем научиться зарабатывать тоже. Либо в интернете некоторые работают, некоторые работают вживую, да. Ну, по сути, его да, мы помогаем людям зарабатывать вместе с нами в нашем проекте и в рифле Правильно все это пишет да, что мы никого не обманываем. И если человек понимает суть, да, если он начинает делать правильные действия, он начинает получать результаты. Далее, очень важно понять, что вы не продаете, то есть вы просто организуете процесс покупки, вы людям показываете выгоду, они сами покупают в своем интернет-магазине нужные им продукты, то есть зубную пасту все равно купили бы где-то, да, но купят у себя. Шампунь все равно купили бы где-то, но купят у себя. Это им выгодно, потому что, во-первых, они это делают, не выходя из дома, очень удобно. Да? А во-вторых, у них скидка 20% как минимум на всю продукцию, базовая скидка. Ну и про качество тоже я уже говорила. Да? Плюс различные акции, распродажи. Ну, очень-очень выгодно быть партнером компании. То есть вы организуете процесс покупки. И получаете прибыль от товарооборота своей сети. Теперь к вопросу о том, какой будет доход. Да, часто тоже спрашивают, но это нормальный абсолютно вопрос, потому что, ну, какой смысл работать, да, что-то делать, когда ты не понимаешь, к чему ты стремишься. Посмотрите, вот тут два варианта, да, какой будет доход. Если вы расскажете например, одному человеку, что можно покупать для себя со скидкой 20% продукцию компании Reflame, да, этот человек решит попробовать и будет заказывать для себя, например, ну просто шампунь и мыло, в итоге это будет 200 рублей сумма заказа, да, примерно. А если вы и партнеры вашей команды, которые вы будете приглашать, да, найдут в общей сложности 100 человек. Ну и найдут, найдут это как-то грубо сказано, да, пригласят 100 человек просто покупать для себя со скидкой шампунь и мыло. В среднем чек ну, заказами будет на 200 рублей, да, чек это как в магазине. То товарооборот вашей сети будет 20 тысяч рублей, ваш доход здесь 2 тысячи. Ну это в среднем, да, 10 процентов от товарооборота. Если вы вместе с вашей командой приглашаете в проект Тысячу человек. На самом деле сейчас для кого-то покажется тысяч человек, это ого-го, где я их возьму, да. Но, опять же, я ставлю акцент на том, что это делаете вы не один. Вы можете пригласить хотя бы 10 человек, да, и ваши 10 человек могут пригласить 10, 20 человек, да, кто-то 5 человек пригласит. Но в общей сложности вы приглашаете с команды тысячу человек. Как это организовать, мы этому всему обучаем. То есть не пугайтесь таким цифрам, да? это, На самом деле это все реально. Это делается не в одиночку, это делается командой. И вот эти тысячи человек просто пользуются для себя со скидкой, покупать шампунь на 200 рублей, да? Товарооборот вашей команды 200 тысяч, ваш доход в этом случае около 20 тысяч. Либо взять тех же людей и объяснить им, что можно не просто покупать со скидкой, а можно еще зарабатывать. То есть в предыдущем примере да, люди просто пробовали, шампунь было, заказ на 200 рублей. А если объяснить, что полностью поменяв поход в магазин всей семьей на свой интернет-магазин, то есть не ходить в аптеку, не покупать лекарства, да, не болеть, а позаботиться о здоровье заранее, то есть заняться профилактикой, да, или, например, покупать витамины, плюс шампунь-минус зубную пасту опять ту же самую, да, и предложить еще, может быть, своим знакомым покупать через их интернет-магазин со скидкой, то есть организовать совместную закупку со скидкой у компании, да, то одна семья в среднем делает заказ на 3000 рублей. При этом еще имеет дополнительную выгоду и по стартовой программе, да, у нас есть такая программа для новичков, и как член Крем-клуба дополнительно возвращается еще 10%. Об этом сейчас внимание не буду заострять, да, это отдельная тема. Но если уж я затронула эту тему, да, и вы еще об этом не знаете, то, пожалуйста, обратитесь к своему спонсору, чтобы он вам эти моменты разъяснил, если вы еще их не знаете. На таком примере, если, опять же, те же самые 100 семей, которые приглашены были не лично вами, а вами и вашими партнерами, которые заинтересованы в доходе, а если партнеры заинтересованы в доходе, то они, соответственно, будут об этом рассказывать своим знакомым и незнакомым людям в интернете. Опять же, повторюсь, что мы обучаем, как это делать. Да? Товарооборот в этом случае составит уже 300 тысяч рублей, и ваш доход... 30 тысяч рублей. Если те же самые тысячи семей делают товарооборот тоже на 3 рублей, то общий товарооборот групповой — 3 миллиона. Ну, я понимаю, да, что сейчас новички, может быть, тут сидят, слушают и думают, ну, угу, это нереально. Да, 3 миллиона товарооборот — это нереально. Когда я это сделаю? У меня никогда это не получится, да. А, на самом деле... Ну, верите вы или не верите, считаете вы, что это реально или нет, это делается. Да? То есть ваш спонсор, человек целеустремленный который уже видит здесь деньги, он их получает, да, он их, уже может на них обеспечивать свою семью, он знает, что это работает. Вы как новичок, я понимаю, что вам это я к новичкам именно обращаюсь, да, я понимаю, что вы можете в это не верить, да, это кажется нереальным. Я тоже вначале не верила, что как можно товарооборот, там, хотя бы 20 тысяч делать, да, это казалось нереальным. Но ничего, сейчас наша команда делает э, миллионные товарообороты. Поэтому это все реально, это зависит только от, от ваших мозгов, да, как вы в это поверите или не поверите. В любом случае, верите, не верите, это делается. Это делается не только нашей командой, это делается вообще огромным количеством людей во всем мире. Почему, если кто-то не верит, да, почему вы считаете, что у вас не получится? Вы сами себя таким образом, ну, принижаете, можно так сказать, да, вы сами себе говорите, что у вас не получится. Заметьте, что вам никто об этом не говорит, да, вам все кругом говорят, что у тебя получится, а вы сами себе говорите, что нет, у меня не получится, я в это не верю. Поэтому вот эти мысли нужно гнать в шею, <laughs> и тогда начнет получаться. Ну, я вот тут на примере не стала делать мелкие мелкие фотки, да. У нас очень много мамочек работают в проекции, есть те, которые уже из декрета вышли, есть те, которые еще пока наслаждаются этим моментом. Но их очень-очень много, поэтому я не стала делать мелкие-мелкие фотки, потому что вообще их не было бы видно, да. Но это просто малая часть из, из, тех, кто, из тех мамочек, которые есть в нашем проекте. Я просто хотела показать, что я не одна такая, да, а нас много. Ну и хочу сказать, что у нас в проекте, в принципе, есть не только мамочки, да. Хоть тема у нас сегодня про декрет, но... Я хочу сказать, что у нас есть и мужчины в проекте, и а, причем, вот, например, Василий Еготин, да, про которого хочу маленько пару слов сказать, он живет в, в городе Владивостоке, и лично у меня с ним разница в 5 часов времени. То есть если сейчас у меня время 10 часов доходит, да, то у него уже 2 часа ночи. А пока еще мы с Василием ни разу в жизни не виделись, в этом году мы должны были встретиться на банкете директоров, но... Из-за того, что ребенок у меня был слишком маленький, я не смогла поехать. Но в следующем году обязательно увидимся. А, мало того, да, что у нас такая разница во времени, а, мы еще можем общаться только перепиской. То есть почему? Потому что Василий, он а, глухонемой, то есть он не говорит и не слышит, да? То есть общается только на жестовом языке. Вот, поэтому у меня задача еще стоит выучить жестовый язык, чтобы иметь возможность полноценно общаться с ним. Но, тем не менее, он в нашей команде. Он э, на данный момент находится в закрытом звании старшего директора и в открытом звании золотого директора. Э, живет Раньше Василий жил в селе, вот вы видите, да, если отметила на... Картинки, раньше он жил в селе Маркина Поляна, и вы видите его бухгалтерскую справку, на которой видно, виден его доход. Да? Скажите, как вы думаете, живя в селе, человек с ограниченными возможностями, разве мог бы зарабатывать такие деньги? Да, даже живя не в селе, а в Москве где-нибудь, да, в большом городе, люди вот с такими ограниченными возможностями, да, они не имеют возможности зарабатывать нормальные деньги. Они обычно работают на очень низкооплачиваемых работах. Какие-то подсобные рабочие, да. Вот. И в его команде тоже очень много людей с такими же возможностями. Но я их, в принципе, называю не люди с ограниченными, а с неограниченными возможностями. Потому что они иногда делают такое, что люди обычные, да, не решаются сделать. Ну, в общем, классно. Также у нас есть уже бабушки в декрете в нашем проекте. да. То есть здесь вы на слайде видите скрин из банка нашего спонсора. Это по совместительству «Моя мама». И я очень горжусь тем, что когда-то, хоть и получилось так, что ей пришлось зарегистрироваться из-за меня, я была еще слишком маленькая, когда захотела заниматься Айфлей, мне еще не было паспорта, и маме пришлось за меня регистрироваться. Я ее уверила, что ты не будешь никак с этим вообще связана, тебе ничего не надо будет делать, сама буду каталог то показывать, чтобы иметь дополнительный доход. Но я вот благодарю Бога да, и маму, что она тогда разглядела возможности компании. и... Стала работать, потому что если бы не она, я не знаю, как бы я бы здесь оказалась или нет. Возможно, я бы сейчас сидя в декрете тоже искала бы эти возможности, но наверное бы нашла их все-таки. Да, малябочка идет. Ой, тихо, тихо, тихо. Пять секунд. Пять секунд, да. секунд даю тебе. Да, все. Мы уже второй раз проводим вместе вебинар, мы уже привыкли, да? Вот. Ну и что я хочу еще сказать, да, что а, у нас, а, я уже сегодня говорила о а, командной работе, да, а, и... Что очень классно, да, что мы работаем здесь не в одиночку, а всей командой. И когда вы регистрируетесь, вы еще пока только начинаете разбираться в бизнесе, под вас уже спонсор и команда начинают выстраивать дальнейшую команду, и товарооборот у вас начинает расти. Да? Он не бедный, Ирина. Он богатый, да, у нас? Это мы так всегда прикалываемся. Все говорят, бедненький ребеночек. Он, нельзя так говорить про деток, надо говорить богатенький, даже если он не богатенький. Вот. И у нас метод построения команды цепочкой таким образом, что первого человека мы регистрируем под вас, остальных людей. Мы регистрируем друг под друга по цепочке. То есть... Например, да, вот вы видите на картинке, что, предположим, вы Маша, следующего человека, которого нашла команда, или вы сами да, э, регистрируют это Саша регистрирует под Машу. Дальше, например, находится у нас Вера. Мы регистрируем Веру не под Машу, не да. под вас, а именно под Сашку. А, почему таким образом? Потому что... Каждый раз регистрирую новичка в цепочку, под последнего новичка, да, мы помогаем каждому человеку в цепочке. Начиная с нижнего, с последнего, да, и заканчивая самым верхним. То есть товарооборот, например, Паши на этом слайде, он будет учитываться и Даши, и Вере, и Саши, и Маши. Очень важно, когда вы будете проводить первую регистрацию, не пытаться сделать это самостоятельно, потому что вы можете зарегистрировать человека под себя, когда под вами уже будет команда. Тот человек, которого вы зарегистрируете самостоятельно под себя, не с спонсором он может просто остаться без роста, который дает команда. То есть он останется как бы за бортом. Потому что согласитесь, что строить одну цепочку вместе, например, в пятером или в десятером да, с партнерами команды, гораздо быстрее, чем это делать в одиночку. Потому что пока вы еще новичок, начинающий, да, вы еще не знаете, как здесь, ну, вы еще не освоились, да, и, соответственно, у вас скоростя еще не те, чтобы быстро развивать бизнес. А с командой это получается быстрее. Ну, я буду сейчас закругляться маленечко, да. Хочу вам показать, какие премии компания выплачивает. Компания, я уже говорила, платит за то, что мы помогаем другим людям научиться здесь зарабатывать. Что значит уровень директора? Это значит, когда у вас товарооборот, примерно 250 тысяч рублей за каталог. Да, это кажется сейчас, особенно новичкам, опять же, нереально, да, что такие товарообороты вообще можно делать. Но, тем не менее, это делается, это делается каждый год на банкете директоров. поздравляют тысячи новых директоров. И по достижению звания директора компания выплачивает единовременную премию, это 1000 долларов по курсу, опять же, Центробанка. Да? Средний доход директора в каталог это около 30 тысяч. И дальше компания начинает выплачивать премии уже за выращивание директоров в вашей команде. Например, за уровень золотой директор компания платит 2000 долларов. Ой, это уже Данилка у нас переключает. Ладно, <зыв> угу. пусть сидит. Да? Закрой покажу. Угу. Компания платит 2000 долларов за уровень, за уровень золотой директор. Что такое золотой директор? Это когда вы помогли двоим людям стать директорами. То есть директор мы только что с вами рассмотрели. Да, это доход в среднем 30 тысяч рублей. То есть ваши два человека зарабатывают 30 тысяч рублей, вы зарабатываете около 75 тысяч рублей, и дополнительно за то, что вы вырастили этих людей, вам компания платит за наременную племию 2 тысячи Зубик везет, да? Зубик везет. Очень зубастый, буду сказать. сколько? Обникать работу, это будущий президент у нас, да, он уже знает все цепочки, все премии он знает уже. Да? Идешь, Баби? Сейчас спать опускается. Сейчас заканчиваю. Все хорошо. Иди только. И как раз вот именно с этого уровня, да, золотого директор» начинается бесплатное путешествие от компании. Один раз в год компания выводит с уровня «Золотой директор» за границу самые лучшие отели мира тех, кто закрывает это звание. Вот в 2017 году будет юбилейный круиз по Средиземному морю. Это будет два континента, три страны, четыре города. Это будет два русских лайнера. 6 тысяч человек будут на этих лайнерах. Да, выйдем. сейчас пойдем. С уровня бриллиантовый директор компания э, уже два раза в год вывозит бесплатно за границу за счет компании на своей конференции. И с уровня исполнительный директор это три раза бесплатный путешествий. Я, конечно, буду управляться, вы сами видите, да. Я просто хотела сказать еще пару слов. О том, что раз уж у нас тема Данил, чуть -чуть. раз уж у нас тема сегодня декретный отпуск, да, вы видите сейчас на слайде, да, что что ждет мамочек после декретного отпуска. Ну, выходит на работу на свою, да, на которую раньше работали и очень часто мы видим такие картины, когда из садика детей забирают бабушки и дедушки, да, гуляют с детками бабушки и дедушки. И, в общем, дети воспитываются бабушками и дедушками. Правильно? А мамы а, работают допоздна, не имея возможности даже забрать иногда ребенка из детского садика. Вот, поэтому... Нужно все делать вовремя, да? И не тормозить. Начинать можно сейчас. Некоторые могут сказать, что нужно было начинать 5 лет назад, 10 лет назад, да. Но я вам скажу, что такие люди были всегда. То есть и через 20 лет люди, найдутся люди, которые скажут, что надо было начинать тогда, когда мне предлагали, да? Все, все, все, иду, да, иду. Ну все, мы будем закругляться, да, мы уже пора спать. Я думаю, у меня здесь не одна такая мамочка, да? Вот. Я вам поставлю напоследок видео одно. Те, у кого не, еще уже не нужно укладывать детей спать, да, вы посмотрите. У кого... Тоже так же, как и у меня, мы пошли укладывать. Да? Спасибо за внимание всем, кто сегодня был на вебинаре. Желаю вам, кстати, на неделе заканчивается каталог номер 15, да? желаю вам хорошо его закрыть, чтобы у вас было кого поздравлять, чтобы этих людей было много с новыми уровнями и чтобы мы с вами встречались уже в следующем году на банкете директоров вживую, да, не только так вот через вебинары, через камеру, а именно вживую. Так, сейчас поставлю видео. Всем желаю хорошего закрытия каталога, удачи, пока-пока.